Добрый вечер! Сегодня мы с вами продолжаем читать следующую часть статьи истоки нашего демократического режима. Пункт 17. Кип Карл Гейнс. Сумма 5,1 миллиарда долларов США 2013 год. Этот деятель Начинал свою карьеру в бизнесе в 1948 году с продажи одежды в своем городке, расположенном в Рей ланд пальца В 1965 году Карл Гейнс Кип открыл свой первый Мивермак, а в 1987 году ему принадлежала уже сеть из 20 гипермаркетов. В этом году Кип. Продал все свои универмаги и торговой фирмы метро и переехал жить в Швейцарию, где у него имеется несколько первоклассных отелей. Точнее говоря, миллиардер Кип тогда как бы сдал свои универмаги в аренду, поскольку сами здания по-прежнему принадлежат ему. И с тех пор он получает за них арендную плату что-то около порядка 100 миллионов евро в год. Кроме того, Кип также приобрел несколько немастрюбов на Манхеттене. И еще какую-то недвижимость в США. А на территории самой Германии он с 1987 года бизнесом фактически больше не занимается. Так что его вполне можно было бы причислить к швейцарским гражданам германского происхождения. Никаких зацепок для вычисления клановой принадлежности филиардера Кипа, нам обнаружить не удалось. Нам даже не удалось узнать, как уз зовут хотя бы одного руководителя, принадлежащего ему фирму, так как об этом нет в сети никаких сведений. По части его политических связей мы ну, тоже имеем полный ноль, поскольку Кип никакого отношения к Германии уже четверть века не имеет. Он живет-то давным-давно в одном из своих роскошных швейцарских отелей с прекрасным видом из окон. А интервью он дает журналистам очень редко, да и сказать ему вроде бы уже совсем нечего. Так что у нас остается только одна зацепка – торговая компания метро 12 c который которой Кип сдал свою универмаги в аренду. Явно принадлежит к семейному клану, КДБ. Но можно лишь по одной этой причине причислить Киппа к той же самой мафии. Это нам представляется несколько сомнительным. Еще мы обратили внимание на то, что все биографии Карла Гейнса Киппа, которые имеются в сети, начинаются лишь с 1942 8-го года. О чем он занимался ранее, этого никто не знает. А между тем он. 1924 года рождения. И стало быть, во время Второй мировой войны его наверняка должны были призвать в армию. Вряд ли Кип был освобожден от военной службы по состоянию здоровья, ведь сейчас ему уже переварило за 90, а он по по-прежнему наслаждается жизнью. И ведь в конце войны в немецкую армию уже собирали всех подряд, и с плоскостопием, и со слабым зрением, Кроме того, никто из видных немецких деятелей никогда не скрывал, если ему в свое время пришлось воевать на фронте. Наоборот, в Германии скорее этим всегда было принято гордиться. А утаивали немцы после войны обычно только службу в войсках СС или где-нибудь еще, похоже, вроде лагерной охраны или гестапа. Уж не было ли и с, и, и, и с миллиардером Кипом подобной истории в молодости. Нас мало волнует моральный облик этого бизнесмена, но зато его сокрытие, но зато это сокрытие темного прошлого запросто могло бы стать поводом для его вербовки какой-нибудь спецслужбой. И, кстати сказать, если Кип во время войны оказался в советском плену, то это был бы дополнительный довод пользу его принадлежности к семейному клану КГБ, поскольку он уже в феврале 1948 года занимался бизнесом у себя на родине, а из советского плена так скоро освобождали лишь очень немногих немцев и по какой-нибудь весьма уважительной причине. Но пока наш общий вывод для миллиардера Кипа Пусть лучше будет такой, его клановая принадлежность все еще остается неизвестной. 18. Херц Михайли. 4,7 миллиарда долларов США. 2013 год. Совладелец кофейной торговой компании Чибо. Эту компанию основал в 1948 году в Гамбурге, его отец Макс Херц. После смерти Херца-старшего в 1965 году его бизнесу наследовали вдова Ингебург Херц и четверо сыновей – Михаэль, Гюнтер, Вольфганг и Иохим. Еще есть его дочь Даниэла. Один из этих братьев, Иохим Херц, погиб в мае 2008 года в США. Он купался в каком-то канале в штате Джорджия. И на него вдруг налетел спортивный Катя. Вполне возможно, что это и вправду был тогда несчастный случай. Но вообще-то 2008 год – это был год резкого обострения межклановой борьбы в Германии. И не только в этой стране. Формально все Херцы теперь являются как бы самостоятельными предпринимателями. Но на самом деле эта дружная семья все еще продолжает заниматься бизнесом, совместно. Поэтому нам лучше определять клановую принадлежность их всех скопом, а не по отдельности. Мы начнем с того, что кофейная торговля в настоящее время составляет лишь примерно 10% от бизнеса семьи Херца. А вообще им сейчас принадлежит не менее десятка различных компаний. Причем они постоянно одни свои фирмы продают, Местные покупают другие и так далее. Тем не менее, нам не удалось точно вычислить клановую принадлежность этого миллиардерского семейства лишь по его многочисленным связям в бизнесе, поскольку в общем итоге среди руководителей фирм наблюдается примерный паритет между семейным кланом КГБ и мафией ЦРУ. Вот перечень лишь тех принадлежащих 7 сердцев компаний, в которых имеются руководители, чью клановую принадлежность нам удалось определить. Один кофейная компания Чибо Холдинг с 2007 года именуется Максим Грест. Там три руководителя из семейного клана КГБ Дитер Аммер, ругер Стаби и Рульф Кюнг, и два из мафии ЦРУ Дитер и Вольфганг Пейнер. Два. Дюссельдорфский банк Deutsche Apotheker und банк Два руководителя из семейного клана КГБ Томас Люфмилк и Гюнтер Аутман. Три. Гамбургская компания Теза производит скотч. Один руководитель из семейного клана КДБ. Ааруниян Миттал из компании Симинс. Он лишь одна фамилия из британского миллиардера Лакшми Миттала. Четыре норвежское классификационное общество Стифтельстесен Норский Веритас. Один из семейного клана КГБ Ян Баксаас и один из мафии ЦРУ Каролин Девайни. Пять Гамбургская фармацевтическая компания Байерсдорф. Четыре представителя мафии ЦРУ руководство Питер Нета, Омит Субаси, Джеймс Вей и Питер Фельд. Шесть благотворительный фонд Йохим Херц Стифтунг. Два руководителя семейного клана КДБ Михаил Бехрен Гитт и Кристиан Олеарус. Общий итог для всех этих компаний получается такой. девять представителей семейного клана КТП и только семь цервушников в их руководстве. Но на самом деле для семейства миллиардеров Херца все же здесь имеется небольшой перевес в пользу мафии ЦРУ, поскольку фирму Биэршторф можно без особых сомнений причислить к этой мафии. Так как, нам пришли, нашлись, так как там нашлись четыре ЦРУшника в руководстве. А клановая принадлежность остальных, принадлежащих их компании фактически остается неопределенной, так как по одному или двум руководителям с уверенностью судить об этом нельзя. Окончательно проясняет вопрос о клановой принадлежности семьи Херцев тесная финансовая связь с Олифон Боинстом бывшим мэром Гамбурга в 2001-2010 годах. Бойст даже втянул возглавляемое им городское правительство в бизнес семейства Херца, поскольку он в свое время неоднократно покупал за счет города крупные пакеты акций, принадлежащих им компании Берзор и Чибо, что тогда вызвало острую критику в адрес мэрии Гамбурга со стороны оппозиции. Например, были обвинения в коррупции в адрес Вольганка Пальмера, бывшего министра финансов из правительства фон Боинска, когда он в 2008 году после своей отставки из правительства вошел, вошел в наблюдательный совет компании Максим Гвест, принадлежащей Херцем, поскольку именно Пальмер по, по указанию фон Боинска проводил все действия по приобретению городским правительством акций двух компаний «Херца» в 2002 и в 2006 годах. Ссылка. Мы напомним, что Оли фон Бойст принадлежит к мафии ЦРУ. Так что миллиардеры «Херцы» тоже, скорее всего, относятся к этой мафиозной группировке. 19. «Херст Вольфганг» 4,7 миллиарда. Долларов США 2013 год, брат Михаила Ферца, мафия ЦРУ 20. Дайхман Хайнц Форст 4,4 миллиарда долларов США 2013. Владелец компании по торговле обувью Хайнрих Дитман Шун. Свой первый обувной магазин Хайнц Форст Дайхман. Открыл в конце 40-х годов в В 1974 году у него было уже 100 магазинов. А сейчас эта торговая сеть охватывает 22 страны и насчитывает 3500 обувных магазинов, где трудится 35 тысяч человек. Кстати сказать, 70% продаваемой там обуви изготовлено в Китае. Кроме того, обувь для компании семьи Дайхмана закупается в Индии и прочих южно-азиатских странах, где имеется очень дешевая и неприхотливая рабочая сила. И где можно свободно сливать ядовитые отходы кожевенного производства прямо в ближайшую реку. За такое наплевательство на экологию Хайнца Дайкмана часто подвергали критике в немецких СМИ. Но он к этому спокойно относится, тем более, что его компания сама ничего не производит, а только продает обувь, и при том очень дешево. Еще такой факт из биографии этого миллиардера. в 1944 года Хайнц Дайтман воевал на Восточном фронте, но в советский плен он все же не попал, поскольку в марте 1945 года, будучи раненым на Одере, Ему каким-то образом повезло попасть в Бугамбург, в британскую зону оккупации. И в мае этого года, немного подучившись в госпитале, он был уже у себя дома в Эссене, северный Северной Рейнвицпаде. Хайнц Хорст Дайхман умер в октябре 2014 года в возрасте 88 лет, после чего владельцем его бизнеса стал его сын Генрих Утто Дайфман. По их связям в бизнесе клановую принадлежность для ордеров Бантманов нам определить не удалось. Все, что нам удалось выяснить, это что один бывший руководитель из их компании Хельмут Меркель позднее стал главным юридическим советником в Дрезнербанке, что в принципе указывает на его вероятную принадлежность к семейному клану ФГБ. Еще один бывший руководитель американского филиала компании Хайнрих Шуль Шуне Берн Бульден, одно время входил в наблюдательный совет кофейной компании Чибо, принадлежащей семейству Херцер, которых мы причисляем к мафии ЦРУ. Сам Хайнц Дайкман всегда входил только в руководство своей собственной фирмы, а его сын Генрих Дайкман, Кроме того, числится сейчас в Комитете советников немецкой финансовой корпорации Тринкаус и Burghardt 13C, который принадлежит семейному клану КГБ. Но политические связи семейства Дайхмана довольно четко указывают на их принадлежность к мафии, к мафии ЦРУ. И в сети имеется масса... Сообщение о замечательных отношениях миллиардера Хайнца Дайфмана с целым рядом немецких политиков, принадлежащих к этой мафиозной группировке. Например, в сообщении за 10 апреля 2001 года приведена хвалебная речь премьер-министра Северного Рейна Бисфалия Вольфганга Кремента в адрес Хайнца Дайфмана по случаю присуждения ему какой-то там награды. Ссылка. А в апреле 2008 года был отснят документальный фильм о Хайнце Дайфмане. И в этом рекламном фильме, наряду с его прочими знакомыми, похвальное слово о великом бизнесмене Дайфмане, опять произносит бывший федеральный министр Вольфен Кленнер. Хорошие отношения у Хайнца Дайфмана были в свое время с премьер-министром Нижней Саксонии Кристианом Вульфом. Здесь надо пояснить, что миллиардер Хайнц Дайтман всегда изображал из себя великого благотворителя. И в частности, с 2005 года он ежегодно вручал 11 специальных премий тем деятелям, которые особенно активно проявили себя по части борьбы с безработицей среди молодежи. Причем призовой фонд для этих ежегодных премий состоял всего из 10 тысяч евро. Что были сущие копейки для семейства Дайфмана. Так вот, нижний нижнесаксоинский премьер Вульф не упустил возможности попиариться на этом благородном деле, и объявил себя покровителем этого социального проекта. Выражалось это в том, что Вульф присутствовал на, на церемонии награждения победителей такого конкурса, учрежденного явно в рекламных целях Хайнцем Дайфманом. Сообщение за 29 сентября 2005 года. Ссылка. А когда в ноябре 2009 года самому Хайнцу Дайфману за все его благодеяния был вручен ежегодный приз пресс-клуба Ганновера, так называемое «Кольцо Лейбница», то премьер Кристиан Вульф присутствовал на церемонии награждения и произнес похвальную речь в честь Хайнца Дайфмана. Кстати сказать, на это торжество приехала также, чтобы поздравить миллиардера Дайфмана с высокой наградой Ева Луиза Келлер, супруга тогдашнего президента Фергия Хорста Келлера. Ссылка. Напомним, что бывшего президента Хорста Келлера мы тоже причисляем к мафии ЦРУ, как и Кристиана Вульфас Вольганг Клементом. Кроме того, когда в ноябре 2008 года Файнца Дайфмана был награжден призом от Международного фонда Мартина Лютера, Мартин Лютер Штуфтин, Штифтонга, то полагающийся в таких случаях похвальной речь его адрес тогда произнес Джон Корнблум. Бывший американский посол ФРГ 1997-2001 года. Ссылка. Американец Джон Корнблум ранее возглавлял германский филиал финансовой корпорации Лазарда Фререрс с 2001 по 2009 года. Так что в его принадлежности к мафии ЦРУ сомневаться уже не приходится. Конечно, все эти награды Хайнца, Дайфмана и похвальные слова о нем разных политиков, это все на самом деле дешево стоит, так что это не очень твердые доказательства. Но прямой финансовой связи с мафией ЦРУ нам в данном случае обнаружить не удалось. Это еще удача для нас, что миллиардера Дайфмана так часто награждали за все его благодеяния. 21. Хауб Эриван. 4,4 миллиарда долларов США. 2013 год. Владелец торговой компании Group, в которую входит в сеть примерно 4500 магазинов в 15 странах, Хаук начинал свой бизнес не с полного нуля, поскольку он заполучил его в 1969 году в наследство после смерти своего бездетного дяди Карла Шмидт Шолля. В то время эта торговая сеть состояла всего из 350 магазинов. Кстати сказать, этот торговец Шмидт Шоль в свое время был нацистом, и он при Гитлере носил звание Фюрера СС, что соответствует чину армейского капитана. У нацистского режима была Тогда мода поощрять заслуженных предпринимателей, присваивая им такие почетные звания, которые не означали настоящую службу в эсэс. Так что по окончании войны этого эсэсовца даже арестовали союзники, и он до 1947 года просидел в лагере для интернированных. Во время войны торговый бизнес Шмидтшоля процветал. И ему тогда принадлежало полторы тысячи магаз магазинов. Но после разгрома Германии от них осталось всего лишь восемьдесят. Еще такой факт из жизни Ривана Хауба. Он имеет репутацию самого проамериканского из всех миллиардеров РД. Причем большая любовь к США пропудилась у Хауба еще в самом начале его карьеры, когда он с 1932. 52 по 1954 год стажировался в американских фирмах. А когда Халп унаследовал от дяди торговую компанию и стал состоятельным человеком, то он первым делом обзавелся большой недвижимостью в США. Купил там горнолыжный курорт Ранчо в штате Вайоминг. Им часто земли в штате Вашингтон. Он вообще предпочитает для жизни малонаселенные земли с почти нетронутой природой и с давних пор большую часть времени проводит в этих своих американских владениях. Достаточно сказать, что все трое сыновей Эривана Хауба родились на территории США и по этой причине имеют право на американское гражданство. Кроме того, в 1979 году Хау приобрел в США по дешевке контрольный пакет акций, разорившийся к торговой компании A&E. В момент покупки эта торговая сеть состояла из примерно двух тысяч магазинов. Но это были только жалкие остатки от мощной торговой империи, которая до войны состояла из 16 тысяч магазинов. Причем Хаубу пришлось продолжить закрывать и продавать свои американские магазины, не выдержавшие конкуренции. И уже через два года в компании АНТП осталось только тысяча магазинов. А в конце 2010 года эта компания вообще объявила о своем банкротстве. Но осталось только тысяча магазинов. Но фирма A&P все же не была тогда ликвидирована. Только семейству Хаубов пришлось уступить пакет из 28% акций своей американской фирмы инвестиционной компании Юкайпа, принадлежавшей Рональду Берклу. Миллиардер Беркл возглавил тогда совет директоров -то торговой компании, торговой фирмы A&P. И в руководстве компании сейчас явно преобладают его люди. Грегори Мейс, Теренс Вавлок и Пол Эркс. В 2014 году в американской компании АНП осталось только 300 магазинов. А в семье Хауба принадлежит, лишь, и принадлежит теперь лишь около 40% акций этой компании. Казалось бы, с немецким миллиардером Эриваном Хаубом, уже все ясно. И для него четко вырисовывается принадлежность к мафии ЦРУ. Но на самом деле это, скорее всего, не так. И обожатель Америки Хауб все же принадлежит семейному клану КГБ. Стоит также обратить внимание на дату, когда Хауб занялся бизнесом в США. 1979 год. Может быть, это чисто случайное совпадение? Но вообще-то теперь мы считаем, что первый раскол нашей ранее единой чекистской мафии произошел в конце 1979 года. И, кстати сказать, наверняка причина этого раскола послужила одновременно начавшаяся тогда советская оккупация Афганистана, поскольку группировка Брежнева, Суслова, Косыгина, принадлежащая к проамериканскому клану КГБ, была против этой бессмысленной войны но была вынуждена уступить московскому клану КГБ в лице группировки андропова устинова Громыка. Еще нужно отметить, что сейчас семья Хауба занимается своим бизнесом в США совместно с миллиардером Рональдом Берклом, который принадлежит к американскому клану Кеннеди-Клинтона, то есть к мафии ФБР. А в нынешнем совете директоров компании АМФИ мы нашли только одного человека, связанного с крупным немецким капитаном, капиталом Томас Кейси, который раньше занимал руководящий пост в американском филиале Дольчи Банка, что указывает на его принадлежность к семейному клану КГБ. А из всего семейства Хаубов только один Христиан Хауб, сын Эривана Хауба, занимал хотя бы один руководящий пост за пределами структур которые принадлежат семье. Кристиан Хауб с 2006 года входил в наблюдательный совет американского филиала немецкой торговой фирмы метро 12 c которая явно принадлежит к семейному клану КГБ. И больше никто из руководства компании, принадлежащих Эривану Хаубу, вычислению по нашему методу не поддается. Но поскольку перечисленных здесь связей Эревана Хауба в мире бизнеса маловато для вполне определенных выводов относительно его клановой принадлежности, то мы попробовали привлечь к делу также его политические связи. Тут тоже материал оказался не слишком богатый. Допустим, Хауб является большим поклонником партии ФДС и во время избирательной кампании он уже, с 2005 года открыто агитировал за Ангелу Меркель. Причем даже давал тогда бесплатные объявления в газетах, в которых он призывал голосовать за ее партию. Что вообще-то среди немецких бизнесменов не принято делать, поскольку они обычно держатся во время выборов нейтрально и стараются поладиться всеми партиями. Но поскольку главные соперники Ангелы Меркель за руководство партии СДПГ принадлежат к одной мафиоложной группировке с ней, то есть тоже к семейному клану ФГБ, то эта информация на самом деле мало что нам дает миллиардерам ведь не за что любить левые партии, поскольку они, как правило, стремятся по возможности увеличить налоги с богачей. Так что значительная информация относительно клановой принадлежности Ривана Хауба нам попалась только такая. В марте 2007 года он был награжден местным ордером Юргеном Рюдгерсом, премьер-министром Северного Рейн-Вестфалия, худородом Халп. Ссылка. Мы напомним, что премьер Рюдгерс из семейного клана КГБ. И в 2007 году у этой мафии были уже слишком прохладные отношения с ЦРУшниками, чтобы награждать их ординами хотя бы даже местного значения. Для противоположного примера можно указать, что с 2012 года в немецком журнале «Фокус» начали иногда появляться острые критические материалы, прямо направленные против семейства хаубов. Их стали обвинять в том, что на тех текстильных фабриках в Южной Азии, где они в основном закупают продукцию для своей торговой сети, Царят просто жуткие а те санитарные условия для рабочих. В декабре 2012 года журнал «Фокус» сообщил, что на одной такой текстильной фабрике в Бангладеш обрушилась крыша и под обломками погибло около 100 рабочих. А на другой фабрике ранее в Пакистане во время пожара погибло еще 250 рабочих. Ссылка. В апреле 2013 года тот же журнал опубликовал заметку о том, что на текстильных фабриках в Бангладеш трудятся дети, начиная с десятилетнего возраста, и о том, какая там царит жестокая эксплуатация этой рабочей силы. Зато благодаря этому в магазине Харубов, где торгуют продукции этих южноазиатских фабрик, очень дешевые цены. К примеру, там можно купить футболку всего за два евро. Естественно, что после такой рекламы многие немцы могут засомневаться, а стоит ли что-нибудь им покупать в магазинах Хауба, хоть там и все очень дешево. Мы напомним, что немецкий журнал Фокус работает на мафию ЦРУ и специализируется на том, что он постоянно сливает компромат на деятелей из семейного клана КГБ. И как раз на 2012 год, приходится начало настоящей войны между этими двумя мафиями.